Здравствуйте, ребята, а также здравствуйте, господа, здравствуйте, леди, джентльмены и джентльменки, а граждане граждане, товарищи, здравствуйте, кошечки и зайчики и так далее, а также негодяи тоже здрасте и все остальные из этого класса тоже здрасте. Почему я это говорю? Это связано с тем, что на некоторых форумах постоянно пишут о том, что мужик, он припогайнейший, говорит на людей зайчики. Поэтому я очень извиняюсь, что до этого я обращался только к зайчикам, сейчас я обращаюсь и ко всем остальным людям тоже. Поэтому еще раз хочу сказать здрасте товарищи, а у товарищи все, как известно, умерли при коммунизме а господа все только в Париже, как говорил Шариков, поэтому как называть теперь людей, я не понимаю. Если в Украине нужно паны, кого-то это обижает, граждане тоже как-то нехорошо. Ну и знаете, как ты на это все смотришь, то есть как говорить и как теперь приветствовать, уже нельзя говорить «здрасте», Потому что одна женщина написала, Андрей Андреевич, я вам очень благодарна за все, но вы скотина, потому что вы когда здороваетесь, меня бесит ваше безумное, невежественное здрасте, как будто вы всем делаете одолжение. Я когда-то очень сильно ударился лицом. И после этого часть зубов, которые были с левой стороны, у меня напросто исчезли. И там стоит нехорошая там, пластмасса, там, снизу зубов нету и так далее. Нет, нужно говорить правильно, снизу зубов нет. И это заставляет меня картавить, как некоторых в прошлом президентов некоторых стран. Именно поэтому я могу сказать, что если говорю «здрасте», то мне персонально кажется, что я говорю «здравствуйте». А так у меня получается, это все из-за зубов. Поэтому я не виноват. Еще раз хочу сказать, если вас обижает то, что я так здоровый, то знайте, это из-за заболевания. В остальном все в порядке. Итак, давайте начнем сегодняшний вебинар. Я сегодня разговаривал с ребятами в ресторане и понял, что, наверное, я хочу это рассказать не только для них, и я не хочу, чтобы это оставалось тайной. Я бы сегодня хотел вам рассказать вот о чем. Очень интересная идея такая и... Uh, у меня сегодня как озарение такое произошло, что действительно это очень важно знать для людей обыкновенных, которые не могут купить семинары, наверное, не могут что-то сделать. Я считаю, что это может быть uh, для меня, наверное, находкой сегодня об этом сказать. Сегодня присутствует огромное количество людей, уже около 996. Uh, я хочу сегодня дать, наверное, некоторые рекомендации, а также поотвечать на некоторые вопросы – Итак, основная рекомендация, которая заключается вот в чем. Сегодня я сделаю для вас открытие. Я обещаю, торжественно клянусь, торжественно просто клянусь, что прямо с сегодняшнего дня, если вы начнете слышать мою рекомендацию и начнете ее использовать, то я сто процентов вам обещаю изменения в вашей жизни с учетом того, что вы станете очень быстро богатыми людьми. А если богатый человек и здоровый, и здоровыми, и ваши близкие начнут вас любить, и ваши дети начнут к вам по-другому относиться, и даже маленькие дети начнут вас обожать. Вы представляете, это лишь одно слово. Это одно слово которое, или один принцип, который, наверное, может изменить вам полностью судьбу на 100%. Это можно назвать, наверное, сейчас «золотым принципом Дуйко». Я могу сказать, что этот принцип, если вы его начнете использовать так, как я вас сегодня научу, на 100% у нас всегда изменит вашу жизнь и сделает вас абсолютно счастливыми людьми. Этот принцип идет прямо большой, широким. Он тайный. Я сегодня понял, что я имею право открыть эту тайну, потому что среди людей, которые давали обед эту тайну не раскрывать, остался из главных только я. Поэтому я, считаю, потому, поэтому я и считаю, что я имею право это сделать, и сегодня я это понял в ресторане. За это спасибо Андрею Пономаренко, Наталье Пономаренко. Хочу их, кстати, они сейчас здесь находятся в городе Киеве, хочу их отдельно поздравить с годовщиной свадьбы вашему внутреннему ребенку семья пономаренко уже один год что делает ребенок в один год падает поэтому если вы прожили один год как семья то тогда должны друг друга постоянно поддерживать правильно потому что это как а что произойдет 13 лет период такой знаете взросление Поэтому нужно к своей семье относиться через принцип, конечно, восприятия, вот, что происходит и сколько нашей семье лет. И тогда много ответов, много вопросов отпадает. Так, первые слова «Я тебя обожаю, тебя люблю» они пойдут в три года совместной жизни. А сейчас, пока вы друг друга поддерживаете, это начало вашей семейной жизни. Ну что, итак, сказал главное об этом слове «чего нельзя делать», разрекламировал и при этом ничего не сказал, да? И все хотят подсказать, сказать, Андрей Андреевич, а вы же забыли, там вроде начали и тут переключились на Пономаренко. Как всегда, лысый обманул называть. <свят> ну что, раз это нужно сказать, то хочу вам сказать. Это так банально и так примитивно, то, что я скажу. Это настолько где-то разочаровывает человек, он мне не верит где-то. Но я вас сейчас научу, что вы должны делать, чтобы ваша жизнь стала абсолютно счастливой. Научитесь делать две вещи. Первая вещь – не обвиняйте никого. И вторая вещь – никогда не принимайте обвинения в свой адрес. Конец. А как вы делаете, я сейчас расскажу. Ребенок ваш лежит на кровати, вы к нему подходите и говорите, «Вот другие дети, они ходят и что-то делают, они умные». Сколько обвинений, давайте посчитаем. «Другие дети, а ты? Они умные, а ты?» Видите, сколько раз вы обвиняете, да? Вот сколько будет обвинений, а вот если он их примет, он говорит, «Да, мама, я же послушный». То есть что произошло? Если вы обвиняете человека, и он принимает обвинение, то он начинает болеть, и его судьба разрушается. Ребята, помните, я говорил... Ребята, нельзя. Господа, помните, я говорил на первом... в первом семинаре, семинаре эзотерийской школы Кайлас о том, что не нужно говорить при чем тут я?». Так вот, при чем тут я?» помогает человеку, потому что это возможность не принимать чужие обвинения. Я вам скажу так, ребята, зап... господа, запомните навсегда –